Предлагаю вам приготовить настоящую витаминную бомбу. фиха Орехи, мед и лимон, состав очень вкусный, прекрасно сочетаемый, прекрасно подойдет к чаю или просто в качестве десерта, вкусно и полезно. Орехи можете брать любые, а мед, при желании, вполне можно заменить сахаром, приготовьте это блюдо, это отличная профилактика от простуды. Очень вкусно с горячим чаем или теплым молоком. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Орехи обжарьте и измельчите. 2. Фихаа помойте, отрежьте плодоножки и разрежьте пополам. 3. Лимон нарежьте кусочками. 4. Положите в чашу блендера фихоа и лимон. Ставим лайк и подписываемся. 5. измельчите до однородного состояния 6 смешайте орехи фиха с лимоном и мед перемешайте 7 приятного аппетита подписывайтесь и ставьте лайки такие продукты будут нужны фиха 500 грамм орехи грецкие 100 грамм лимон 1 штука мед половина стакана, количество порций 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.